Всем здарова, дамы и господа, с вами я, Вули, и сегодня я беру интервью у достаточно известного ютубера, а именно у Филикса. Ну и присяживайтесь, и приятного просмотра. Ну и перед началом данного видеоролика, я хочу сказать, то, что готовится видеоролик с ответами на ваши вопросы. Точнее, я буду читать ваши комментарии, отвечать на какие-то вопросы и так далее. Поэтому, если у вас есть вопрос по Хэллоу Neighbor 2, по франшизе Хэллоу Нейбер, по моему каналу или по какому-либо видеоролику, просто напишите его под этим видео. Я отвечу на абсолютно все вопросы и так далее. Ну а теперь перейдем к самому видеоролику. Первый вопрос. Когда и как ты познакомился с Ютубом? Все было в 2014 году. Там что-то я помню как-то вечером я был дома, там брат оставил на компе YouTube. Ну я такой чисто, блин, что за штука? Может быть? Ну типа он ушел гулять, я такой, блин, поиграю в ком. Такой сел, а вот там был YouTube, я такой прикольненько. Посмотрел пару видосиков, мне понравилось. И где-то через три года я начал вести свой канал. Это был стик. Да, фантазии не было у меня. Э, тогда я, кстати, не знал, что это на самом деле палка с английского, но не важно. Ну вот. И потом через год я создал этот канал, Феликс, который сейчас развивается. И да, и который сейчас очень круто идет. Ну, как-то так. А, очень хорошо. А, смотри, следующий вопрос, когда ты с Игрой Привет Сосед. С игрой Привет Сосед я познакомился от Куплинова и от Винди. Типа, когда они сняли первую серию, я такой: Ничего себе, вот эта игра прикольная. Только надо посмотреть в нее. Поиграла я, кстати, в самую первую приальфу только спустя год. А, ну, здесь... Понятно, что именно тебя заинтересовало в данной серии игр. Она была какая-то единственная такая, отличающая от всех. Типа, что-то не было свое особенное, что, как бы. Ладно, да. у меня следующий вопрос истекает из этого. Какая часть игры, по твоему мнению, лучше, и какое тебе нравится больше всего и почему? Скорее всего, больше мне нравится при альфа и вторая часть. Типа. И, и в при альфе был прям крутой, что и в хенд-2 тоже. Правда, не как-то ухудшили хенд-2, но и ладно. Я думаю, это как-нибудь исправится там, и все будет нормально. При Альфа крутая на самом. Сама по себе первая часть там, в принципе, все круто. Такой, о, прикольная, вообще, сама по себе прикольная альфа, только стиль мне на данный момент уже не нравится. А так как-то вот так. Um. Ну, типа крутые части, вот эти вот только две. Как ты относишься к предсессе 2, но и какой бы ты хотел увидеть игру? если у тебя какие-то пожелания, и если бы ты был сам разработчиком, что бы ты сделал с Если бы я был... С... Разра... Начну с последнего вопроса, и потом наперед. Если бы я был разработчиком, я бы нахер удалил вот этот стиль, который сейчас в бета-версии. И поставил в стиль из Е3 трейлера. Типа, стиль, который сейчас, он тоже немного такой крутой, типа, красивый. Но мне не нравятся деревья, дрова, сама, короче, природа, вся вот эта. Типа, стиль из инженера, как ABC говорит. Да, ну, говно, то есть, короче. Так, что там дальше? А -а -а. Какой, Какой ты бы твой? ты хотел увидеть игру? Игру бы я хотел выделить с высшим крутым интеллектом, который умнее тебя и меня. И прикольный, в принципе, графика. Ну, графику бы немножечко исправить, тогда бы было прям идеально. И крутой. Mm -hmm. Mm -hmm. Сюжет пока неизвестный, но мне кажется, он будет очень крутой. Особенно с парком фигня. Я хочу прям сразу, чтобы Хэн 2 начался. И мы попали в парк, они а вот этот, этот, в Рейвен Брукс. Но неважно. Mm -hmm. Очень хорошо, ладно. И теперь вопрос, связанный с твоим каналом, который, а, как ты говоришь, развивается. <laughs> что ты хочешь mm -hmm. снимать дальше на канале? И что бы ты хотел, чтобы у тебя было дальше с каналом и так далее? Какие есть планы, идеи и так далее на 2020 год? В 2020 еще. На 2022 год у меня есть один план, который обрушился. Один челик знает, какой это был план мой, прикольный. Но ну, он обрушился, но как-нибудь я потом сделаю, как-нибудь через годы миллион. Вот когда вот Хенд 2 закончится, в смысле вообще франшизы Хенд, HM, а я надеюсь такого не будет, потому что хочу а, снимать не дальше. Но я, скорее всего, буду снимать разные игры. Типа тот же Майен. Там игры, которые будут выходить. Которые вышли. Ну, типа, будет э, игровой канал по всем играм там. Может быть, буду снимать моды, кстати. Не знаю. Может быть. Планы на этот год добиться хотя бы 500 подписчиков. Почему бы и нет? Откроется сообщество. Это будет Круто, ну типа да, сообщество это вообще классно, сообщество имба. Угу. как мы все знаем. Блин. Ну не знаю, что еще сказать. Ладно, спасибо большое за интервью, тогда.